начинается первый тайм титан против спартака летопальд один судья почему-то играем со как будет они играть я не знаю но это какой-то ноу-хау боковых сегодня не дали да а там попозже а ключ там у кого-то. Они не могли зайти переодеться. Чего? Стояли. Цирк какой-то. Добрый день. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаю, как же они будут за сайтами следить один в поле? Ну он один пока. Хотя они уже пришли раньше, чем он. А что, мяч мячение федерация не дает? Мячика нету, судей нету, печаль Ну вот идет один, он сзади видно бежит, бежит Еще одного надо Как-то не ход шишки. левая, фланг, Славка и Матвей Центр у нас Арсен, Сазалийский и Ванька Почерявый. Правый фланг у нас Денис, Макс, э -э Святик и Ренат Так, мяч все-таки нашли, все-таки дали Вот бежит у нас третий, судья, все на месте. Задержка произошла 13 минут. 13 минут. Наши... Мелко очень. Посильнее выбивает. Ветерок дует. Сказали, что холодно нет. Нормальная погода. Неприятно подпотеть. И под таким ветром, то, конечно, будет не очень хорошо. Спартак выкидывает за боковой. Ребята, еще. Денис плохо выбил. Арсен помешал. Святик. Закидывает на Дениса. Куда он отдает? Ошибка от Дениса. Ну, надо исправлять. Хорошо, Ванька молодец, исправил. Выбил. Ты, ты, ты, смотри, Артём, ну, Тренер подсказывает Спартака, игроку девятого номера, что он остался вне игры. Uh -huh. Первый на мяче Спартак, мяч вышел. Нет, ну, хорошо, Матвеев, молодец, молодец, попал, попал, хорошо. Чуть-чуть так попал, под дыхалки, мячом. Спартака, стресс первый номер, приходит, себя потихоньку. Лишня, да, на ближнем, на дальнего, вот туда за масло, за Орлова, за масло, вы с Дюмом двигает. Да, да, Артушин первый на мяче, мяч взял ножкой, не очень, не очень ножкой, ренал потерял мяч. А, да, да, да, да, да, ну, слабый Арсен. Слабый пас. Там Денис идет. Хорошо закидывает на свято, но до свято не доходит. Денис еще раз. Ренат Нет, Давай. не дошел. Свят. Еще раз. Еще раз. Опа, забиски. А, не дал влево. Арсен. Ну. Влево. И Матвей. и Матвей влево ушел один вообще. Он не увидел. Жалко. Борьба идет. Борьба в центре пули. Арсен, много лишнего. Сразу отдай туда Ренат. Сразу отдай. Ты три касания а Арсен. Это очень долго. Ренат в деньги все время выгибает мяч. Ну, догоняй, догоняй, догоняй, догоняй. Ой-ой-ой. Артем Шишкин на последней минуте спасает ситуацию. Артур прозевал мячик от перекладины. И это очень такой плохой звоночек в нашу сторону. У них первый удар поворотом и ну, второй, если не считай штрафной. Ванька выбил. Первый мяч. Ренат, Ренат, давай, догоняй, догони, догоняй. Не бросай. Как-то так с одного касания. Нога остается на месте, а вторая бьет по мячу. Так, Святик уходит. Свято, давай. Тапоза критично. Шире, шире, Сеня, отдай так же, чтобы шире. Ну, мацать не надо. Опасно. Опасно. Борьба идет в центре опять. Ух ты закинул. Артина. Наш. Значит, бери матери мяч. Вот так будет мяч. Вот так мяч. Вот так будет мяч. Вот так будет мяч. Вот так будет Идем головой. А? Где? Где нашему, нашему. Матвей этот, рядом, конечно. Давай. Так, что ж ты? ой ой ой Дениска. ой один. Один, спокойно. ой Ай-яй-яй. ой ой ой ой Так, опять, будет опять правый флаг. Все по правому флагу. У нас это по левому флагу. Толмазал. Максик, ай, флаг. Слава, Слава. Слаба. его, Вышли оттуда. Мяч вышел. Показывает, судя в мяч, будет Титан. Святик. <связывая> да, нет, ну, за близкий. неправильно, ну, Ванька. Хорош, Матвей, а тебе, Матвей, спокойно, дай сюда, давай. Девы, девы, сэр. Уже раньше смещаться надо, так и делишь, силы. Слава, давай тут уже Ренат минут, есть, течко. Макс, уже много вас тут, не надо всем сюда. Где, где слышь? Пор, где? А. где середина? Вниз, быстрее! Средина. Еще, еще, еще, еще, еще. Хорошо. Шой, рот. Рука. Рука рот. Руга. Руга. Да, как-то не видит реф. Догоняй, догоняй, Ванька, догоняй, давай, давай, давай, давай, давай. Хорошо, Хорошо, молодец. Молодец. Пробуй еще, Дима, еще пробуй. Борин, давай. Замену можно? Давай. Дэн, суйся, давай. Все, хорошо, одевайся. Давай, молодец. Тридцать четвертый номер вышел замен. Плочок спрыну. От 30 номера Спартака Денис вошел. Саня Задишки выбивает мяч в аут. Спартак водит Так куда ж ты пузом? Так что ж такое, ой-ой-ой-ой. Товарищ, успокоиться надо. Ой, ой ой ой ой В сторону своих ворот, опасно так играет. Выходите, Вань, выходите оттуда, выгоняй. Опять центр какая бах я тебе подобрал а я вас похуй опять не нашел дорината денис через себя выводит валл Много галас не какой-то пишу пацаны что-то да он выбил денис твою дивизию Ты что, двоим между ног? Спокойно! спокойно. Хорошо! Девушка, девушка! Так что ж вы творите? Он пронимает! Спокойно и долго горит! Гоня, а закидывай! Они... Опа, аккуратно! Берёза, На, не, не надо поперёг бегать! Всё, отлично! А только бороться, бороться надо! Бороться надо! Руку Слава, успокойся, Слава! Ниже, ниже! Какая низу, суета, Слава! Низу. Слава, вот Макс, вот туда ниже, Хорошо! Играй, Ваня! Ваня рай. Опа, опасненько! Лава, Слава, вот туда, еще ниже, Макс! Макс, вот так, да! Саня, Я Отлично! Да, ты отдай ему туда! Да! Бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. А, это 16-й, да, 16-й быстрей чуть ли оказался. Арсена выбили. О, лабой. Нет, на вау. Вы куда, вай? О, спину. Спину, спину, спину. Явно.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 Бил лежит, игрок! Саня, зайцу ну, держа мяч, наверное, попался, не локоть. Так, угловой. Арсен, смотри, я му разыгрывает. Вот он, вот он, вот он, вот он, ай яй Максик, не ту хорошо, сторону хорошо. направил. Хорошо разыграли, хорошо. Хорошо разыграли, навес хороший, ну не точно чуть-чуть попал. А шанс был. Там! Выше. Арсен, ты где? Тёма, это твой. 5, 5. Да, Тёма, вставай. Хорошо. Борьбу, Матвей. Аккуратно. Увидел, судья высоко ногой сыграл. Ничего страшного, травмы нету. Спартак будет мяч. мяч. Ну, что мы ждем? суета опять, суета. Что-то суеты много, да, как-то нервничает что-то, опять нету попаданий, нету точности. Давай, давай нашим мячком. Давай, Ваня, поток, снижайся, здесь внуки на Давай, внимательно. Да, вы, да вас, все, Давай, давай, давай. Стоя на руку, что-то показывает, что-то с пальцами. С Пальцы выйдем, что ли. Терпеть, надо терпеть. Пацаны, у нас заменами тяжело. Мячик ушел за забор. Пока раздуплились, кто принесет. Ой, возня, возня. Сразу там перебрали, не выпускаем! Там нашли сразу! Вот такая! аж вот. Да попади, Денис, блин, по мячу, ёлки-палки, ни разу попасть не может. Давай, Артемчик, хоть ты попади. Догоняй теперь! А плохой пас. Вышел. У. Хорошо. Вышел. Вышел. Вышел. Вышел. Играй, Артюр. Да, Ой-ой-ой. Вот Блин. это опасно. Артур взял. Давай, давай ещё, ещё. Думай, давай. Батя! Вышли, Вань, выходите отсюда, Вась. Давай. Успел, Успел. Ренат. Подача нужна. Да, под... ну, ну. да влево! решай. Да быстрее. Ай, бля, арсен. Быстрее, арсен! Че я звору? Пробеги, конечно. Тут один стоим! Один. Тут стоим! Арсен, стоим! Макс, выше! Макс, выше! Вот будет мяч от ворот. Выиграй! Ну забрать, забрать, забрай, конечно, забрай! Молодец, Давай, Артём! Артём. Спокойно. Спокойно! Хорошо! Ой, молодец! Лезь, лезь! Да не бойся, Арсен! Все, наш будет Хорошо, давай, дасу, он что Ну, Тима Хорошо Дай, конечно Дай еще. Право, да, право Да, -оу. да, да, да он не, он у него попал, он за ребенка да. Как выпил он мяч? Филь, свист, филь, ну, как мяч попал, если попал в ребенка? Да, да. Не, ну я даже не в мяч сыграл. Макс, доктор надо? Макс. Макс. Вот такой парень терплячий, что. Ну, Говорит, не мяч сыграл, сражали. у ребенка шарашал ногами. Ой-ой, накрывает Саня, а не Денис. Спокойно. Да блин... Денис, Денис, твою дивизию. И никто не... Тащи, дай влево, влево. Так, куда? В другую сторону. Все, как-то застыли. Кипишь, застыли. Ходим. Ну, вырезаться нельзя. Арсенчик, давай, давай, давай. Ты боишься? Давай, давай, давай, тащи! Тащи, тащи, тащи! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, молодец! давай, Молодец! Ну! Ну! Ну! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, промчался и давай, заработал. Там выхода не было, я мог только забивать. Ну, на весь теперь хорошо. Вот ее мяча. Ребята, прощести штрафной. Ну, давай. Ну, еще разочек, еще разочек. Подавай! Что такое? А там, этот, спартаковца... Что случилось? Мяч просто попал в лобешник. Но он же первый был на мяче, он же отбил мяч туда в ту сторону. Там его никто не тронул. Подавай! Ну, Замыкать, Ренальд! Он стоит, ждет. Что он ждет? Ай-яй-яй. Ренальд, а что ты в мяч не идешь? Ну, главой надо разыграть, пацаны. А, Матвей левая. С Арсеном. Давайте, давайте, пацаны, надо хороший навес. за а зачем вот там и так уходил там там накрыть! иди в него все давай Дэн. А поточнее, куда лупить? Дэн, на сейчас я тебя домой отправлю, отправлю отсюда! Бед! Стойте, стойте! Соберись! Пусть придет кто-то уходит. А, он на месте. Вот тут рядышком. Опять мяч отворот. Версен, иди! Давай, надо выходить. Успевай. Хорошо. Мяч идти. Да друг а? другу не мешайте, господи. Хорошо, Ренат. Вот это Мячу. будет. Дай шире, шире дай. Так. Да. Пятник вашего. Что... Отбирай, отбирай. Запутался. Иди, иди, фланг. Двоих встреч... А, потерял мяч. Сам вот накрыть. Вводить мяч за боковой. Денис. Выбивает опять туда же. Мечо! Умница Слава, лезь! Ай, колени эти, блин! оп а вот. Давай, давай. давай, давай быстро! Не спеши, Матвей! Матвей, Матвей выставь, сюда. Сюда. Да, Тёма, голова! А? Дай, давай, а? Не уступать! А? А? давай, Конец первого тайма, судья приглашает на отдых, перерыв. Конец первого тайма, счет 0-0, ошибок очень-очень и очень много, кипиш какой-то происходит, что-то принял, ударил, принял, ударил, принял, ударил, жалко.